Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы затронуть тему признательных показаний. Почему-то существует такое мнение, что от показаний можно отказаться, показания можно изменить, что на стадии следствия можно дать одни показания, а в суде потом другие показания, что это нормально. К сожалению, это далеко не так. То есть, если вы даете признательные показания, то это будет доказательство локомотив в Вашей вины. То есть и гособвинитель, и следователь будут основывать свое обвинение. И в принципе все дело только на них. И на практике я вам скажу, что отказаться от признательных показаний и отменить признательные показания очень сложно. Потому что даже если вы будете давать иные показания в суде, я имею ввиду сейчас именно допрос, мы говорим про допросы, то просто суд зачитает ваш, ваш допрос, который был у вас на стадии следствия, и в приговоре это обыграет таким образом, что, мол, сейчас уже на стадии судебного разбирательства вы хотите уйти от ответственности, поэтому даете такие показания, но за основу мы возьмем ваши первоначальные. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите дать признательные показания по какому-либо моменту вашей жизни, в рамках уголовного дела, делайте это только после консультации.